Лето для Севастополя выдалось достаточно сложным, и, и, и жарким, и сложным. Тут и отсутствие туриста в связи с авиаперелетами, прерванными временно, и там атака клонов, дронов каких-то, да, иногда да, стреляет да. по войне, и летает авиация. И, собственно говоря, вот до 14 августа у нас продлен режим, желтый режим туристической опасности. В каком цвете находится рынок недвижимости Севастополя? Что с ним? Наталья Яковлевна, Масальская, Мультидом. Поделитесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, рынок недвижимости скорее жив. Чем мертв, Чем мертв? да. Работает рынок недвижимости, пусть не таким темпом, как было в прошлом году, меньшим темпом. Темпы, количество сделок и количество доходов, допустим, я могу так померить, уменьшилось наполовину по сравнению с летом 2021 года. То есть в среднем где-то на пять процентов просел? Примерно на 50% от 100 прошлого года. Доход просел. количество транзакций просело. А количество сделок? Количество. И количество сделок? сделок. Да, угу. да, уменьшилось. То есть люди, я говорю сейчас о вторичном рынке, э, покупают только мотивированные, продают только мотивированные. Это главная задача. Выявить Что мотивы. такое мотивированные покупатели? Ну, кому уже надо. Покупателю, если уже надо, если уже надо к школе готовиться ребенку комнату. Вот если очень надо забрать родителей, если очень надо переехать из другого региона работать, уже получилось, тут наладилось все по вакансии. Вот, это очень надо, и мотивы есть, еще затягивать, жить в аренде, тратить деньги, если можно жить в своем, пусть даже в ипотечном, и рынок ипотечных сделок тоже гораздо увеличился, то есть просто на ипотеку подрос. Продавцу, если очень надо, переехать в другой регион, к родителям, детям, переехать на другую улицу, уменьшить, увеличить количество метров, то есть вот эти вот мотивы людей уже подвигают к тому, что это делать надо. И вообще хочу сказать, Владимир, продавец за этот период, вот пару месяцев, как мы обсуждаем, uh -huh. вышел из-под пулья, продавец желает продавать, потому а, что давай... был период, когда не желал. Я помню, да, как-то да. подзавис тогда, мы с да. вами говорили, мы каждые два месяца замеряем ситуацию на рынке недвижимости с вами. Значит, у нас, как я понял, предложение больше, чем спроса на сегодняшний момент. То есть покупателей больше, чем... Вернее, простите, продавцов... продавцов больше, чем покупателей. Ну, можно так тоже сказать. Только продавцы делятся на две категории. Первая – это те, которые продолжают продавать по старым ценам, не желают торговаться, снижать, а желают э, э, декларировать свои высокие цены. Цены, там, допустим, э, декабря, января этого года. Угу. Они вот посидели в подполье, потом вышли опять же со своей ценой. Габ... Объясняешь, говоришь, что это, цены... Это, да, назовем так, продавцы из прошлого. Продавцы из прошлого как красиво. Вот. Но они настоящие продавцы, они пока не могут привыкнуть к мысли, что надо делать уступки, уступать, если у тебя Это есть... — Это психологическая массив. история, вы думаете? — Я думаю, что да. Психологическая, боятся прогадать, вот сейчас цены поднимутся, вот сейчас цены опять пойдут, они всю, всю дорогу шли, росли, и сейчас опять будут, вот сейчас все успокоится, закончится, там про дроны не вспоминают, про желтую там, территорию не вспоминают, то есть вспоминают только о своих э, потребностях, mm -hmm. чтобы переехать в другой город и быть там не бедным, или переехать на другую Лицу, получить как бы уже больше доплаты или как можно меньше ее заплатить из квартирный получался. вопрос только поменяли и, э, испортил москвичей говорил воланд а так люди не изменились <laughs> люди не изменились но по поводу цен тем кому очень надо продать рекомендую торговаться 5-7 процентов у нас 5-7 процентов вниз желают покупатель и если объект такой цене то покупатели есть на цены реальных на цены тех, которые готов поторговаться. И тогда покупатель Соб... делает свои предложения, и надо соглашаться. Собственно говоря, я так понимаю, что покупатель тот, который с реальными деньгами не хочет по старым высоким ценам нет, покупать? Нет. Потому что есть рядом по реальным ценам, по цене угу. чуть меньше, в соседнем доме, например. Динамика, ценовая динамика вот на рынке Севастополя, недвижимости, вниз, вверх? За последний месяц, вот июль, который закончился, мы сводку сделали, цены упали за один месяц от июня, 2022 -го года на минус 0,2%. Это, считай, ничего Немножко. Это, да, это действительно немножко. И по сравнению с прошлым летом 2021 -го года, цены все равно выше, там, на 9-10, получается, процентов, чем... Ну, потому что к концу зимы прошлого года поднялись. цены поднялись. Да, они... И вот они так вот, желают так и оставаться у некоторых продавцов в голове. Mm -hmm. Обсудили мы. Но, повторяю, покупатели выбирают и находят объекты по ценам более низким за такое же аналогичное вторичного рынка жилье, или после просмотра предлагают свои цены, и э, тому, кому очень надо из продавцов, соглашаются. Поэтому вот эти минус 0,2 это ничто, а фактически минус 0,5, если надо продать. Они, они просто... Насколько люди стали скупее? На ваш взгляд, вот как часто стали поступать вам сигналы, что продавец-покупатель, ну, вот риэлтор не проделал договорюсь. работу большую, потратил ресурс, рассчитывал свой процент заработать честные деньги? Участились ли случаи такого обхода, попытки обхода риэлтора, когда покупатели за спиной риэлтора не Нет, ну, такое желание было всегда в любые годы. Но раньше человек лишний раз, ну там 100 тысяч, да ладно, а теперь уже, может быть, начинает. Нет, ну вот этот человек не должен обращаться тогда к риэлтору он должен сам быть в Авито, в Циане или в каком-то там другом это, издании. Нет, это, это по логике, и да, это но обращаются нормально. все равно. Так вот, есть ли случаи, когда пытаются... Вот... Случаи такие есть, но риелторы работают на договорной основе, и такая услуга есть, как... Эм... Расторжение договор. Нет, такая услуга есть, как компьютерный, как подбор вариантов для покупателя, такая услуга есть, как организация продажи или сопровождение сделки, или поиск покупателя на объект. Услуги у риэлтора вот такого плана, и с... Каждым клиентам мы заключаем в письменном виде договор об этом, где проговариваем, что если вы хотите, чтобы мы вам реально помогли и делали вот то, это и все, значит это будет стоить столько, то нет, значит, ну извините, тогда вы сами на рынок. К разговору о людях, которые работают в отрасли, не пытались ли наши вот риэлторы Севастополя примерно оценить, сколько сотрудников персонала задействовано в сфере услуг вот именно по сделкам с недвижимостью, сколько в людей? Да, примерно оценочно, не понимаете, какую-то цифра есть? Думаю, что ну, тысячи полторы вот так, лишь да? человек, лишь человек. Правильно я понял, что когда мы говорили о проседании ак, ну, активности сделок, да, то есть да. число сделок чуть-чуть ушло вниз, даже не чуть-чуть, а так в принципе заметно. Да. Значит, и доходы упали у людей? Ну, конечно, риэлтор зависит как от, и от качества сделок. Что как, как, как выкручиваемся? Ну, риэлтор знает, что у него там оклад очень маленький, что в основном это работа, процент от сделки премиальные, поэтому понимает свое место в жизни и имел или финансовую подушку на такой случай, пусть небольшую, или какая-то там квартира у него в аренде, там родительская, не нужна, сдает. Вот таким образом поддерживает свое финансовое состояние. Но этот период риэлтор использует, вот, в частности, в нашей организации, но ну, не только в нашей, в агентстве недвижимости, мультидом, который я представляю. Мы используем это время для учебы, что риэлтор старается подтянуть свои знания. Вот недавно был семинар по налогообложению, очень много нюансов Мы можем подсказать людям, как оптимизировать свои налоги. При, летом, продаже, летом, там. при продаже недвижимости. Это связано с, с налогообложением. При продаже недвижимости. Всякие вычеты надо использовать для покупки, для продажи. То есть это мы умеем делать. И сейчас был период, когда люди задекларировали свои сделки. Теперь заплатили до 15 июля свои налоги. А порой переплатили. Можно подать уточненную декларацию. Обращайтесь, посмотрим. То есть риелторы совершенствуют свое мастерство. С, да. Различные риэлторские технологии применяем. Обучаемся друг друга. Обучаем тренеров, приглашаем. Поэтому, а да. вот, к... Ну, то есть, в... отзыв от спасибо я хотел уточнить немножко вернувшись назад к, mm -hmm. скажем так у нас получилось предложений больше покупателей пока меньше а, а по районам есть какие-то вот где районы самые шикарные ну, Владимир, и где районы вот вот да. Районы все для меня, для меня хороши, все районы, но по-прежнему наиболее популярный район это Гагаринский район, это проспект, вернее, это парк Победы, это Анти, проспект античный, вот эти улицы Ежимаша, Подиева, все что, все, что, все, что ближе вот, к этому морю, к а, этому. У нас море разное, но вот к этому морю все тянутся. Вот туда тянутся да, да, и там, да? конечно, район уже перенасыщен и, и постоянными жителями и вот такими курортно-временными. И там еще можно вредничать держать как-то там цены. Ну, да? Ну так, так и происходит. Ну То есть здесь ну... свои любители кораблей. С стороны, где там зелено, тихо, газ и комфортно есть. И тишина. Есть отнесите. любители Острякова, которые... А что любят... на Северное вот туда вот? У Северное сейчас дорогой район. Дорогой район. Да, потому что, помните, раньше было Северное, он Герман не предлагать. Там, да, да, ибо, да, он, да, он... да, я помню, было не хотели. Да, да он... все это не так теперь, потому что там трасса Таврида подошла, потому что там парк построили, потому что там море, песок. Не да, да, привлекательно, это не то был, есть это да. до сих пор приезжий покупатели, видимо, потому что там аэропорт ближе, сразу туда выезжаешь. Прежде. Я к чему говорю, потому что местный покупатель, видя как добираться до северной сейчас в этих транспортных всех штуках, видимо он то понимает эти риски определенные, а для человека, который едет на лето. Да, прекрасное место, там все есть. А сколь много вот приезжий покупатель, который берет на сезонное себе жилье там, да, может быть зимой надо приехать там такое, как часто эти квартиры становятся, потом выходят на на аренду, кстати. И что с арендой? То есть, первый вопрос, часто, часто. ли... Часто выходят на аренду, мы даже управляем такими объектами и домами, и дачами, и квартирами, которые люди купили себе для будущего постоянного проживания, а сейчас, допустим, приезжают только на лето. И такие квартиры сдаем кому? Студентам. Потому что летом студент поедет к маме. Богатые студенты сейчас пошли. Родители этих студентов. Ну, раз, ну, слава ну, они слава снимают, богу. Нет, Володь, они, конечно, снимают 2-3 студента там какую-то квартиру, да, так родители не могут позволить. Каждому. Но так и общежития не хватает по сравнению. А вроде. у нас их нет. Нигде, да, вот, например, в СГТУ там нет общежития, там одно какое-то в Голландии, там проблемы с проживанием студентов. Там да, там разбомбили общежитие, это а ну, так и есть. Ну, как есть. А цены по аренде долгосрочной? Цены по аренде никуда не делись. Они остались прежними, потому что... Ну, спрос есть, видимо. Потому что есть спрос. Едут люди и на постоянное проживание длительно, работа удалась. Едут люди, ну, молодые семьи хотят жить отдельно от родителей. То есть, ну, сейчас и беженцы как-то пытаются разместиться. И беженцы конечно. размещаются. И те люди, То есть которым, спрос которым работы компенсируют аренду таких много предприятий. Ну, военные, социальные. Военные и различные истории. редкие специалисты, которые сюда приглашаются для того, чтобы вот мы вам проплатим там компенсацию за аренду. А — У нас полпроизводства редких специалистов. — Ну, аренда, короче, в комиссии да, и в цене. Э, — но не подросла. — Нет, и... я не могу сказать, что выросла, если хрущевка... — не, бор... однок... не борзеют в этом Однокомнатная плане. хрущевка с полированной мебелью коврами, если она была там 17-18 тысяч, то она так до 20 и есть. Вот, а если... Вот под... хорошая новости бывает, Хотя бы здесь люди совесть имеют, товарищи. И ну, не все. задирают, не а... обдирают, как нас. Нет, наших. если ты хочешь жить в современной квартире ну, с... там, со свежим ну, ремонтом. Там дорого там, все. С... с новыми там полами и сантехникой. Но если я хочу жить просто в нормальных 30 условиях... 30-35 да. надо иметь. Если в новой квартире. А если в скромной, то до 20. Однокомнатная. Угу. Но... Ну для беженцев это все дорого, Володь. Ну да, я понимаю, там у них много для вопросов. Беженцев все дорого и, конечно, и, ищем, ищем какой-то частый сектор, какой-то пригород, потому что это как проблем. популярная вот сейчас дача дачи очень популярны. Они природа. только сезонно или зимой тоже? В аренду, в аренду и в покупку? Ну, живут люди на дачах круглый год. Те, которые живут там постоянно в mm -hmm. своем, и те, которые не живут, а сдают. И там тоже поселяются арендаторы. Как правило, это строители или семьи там небогатые, там дешевле в аренде, нет. да. Где-то удобство, неудобство, поэтому там Готовы дешевле. Готовы потерпеть, Готовы скажем потерпеть, так. потому что по деньгам. Вот, дачи у нас вошли в город, если вы заметили. У нас, сейчас... у нас уже не поймешь, где город где да, дачи. Да, у нас сплошные, сплошные город, эти дачи, там люди и работать находят и магазины есть, и дороги там, заасфальтированный и газ уже там по заборам или уже в доме. вот Поэтому дачи у нас и растут в цене и Хода, ходовой спросом, Хода, да, да И они идут и в ипотеки, и военные ипотеки эти дачи идут. То есть это дома. Если с правом собственности, Желой то можно. Дом, потому что в России на садовой земле. И без, прекрасно без это проблем. все делается. Наталья Анатольевна, кстати, да. вот вспомнил. Вы отслеживали ситуацию по общественным слушаниям, новым землепользованием, правилам застройки? Вас... Ну, я, я отслеживала то, что опять перенесли на корректировку. А там что-то для вас было интересно именно в профессиональном плане, что ага, а вот здесь земля станет наконец-таки объектом рынка. А я вот здесь смотрела есть риски. Избирательно, исп... Действительно, я смотрела избирательно на эти куски земли, которые есть сейчас то, а будет это. Вот. И, конечно, меня это тоже беспокоит, потому что люди, владельцы этих земель привыкли к тому, что оно у них есть и такое, если оно будет другим, то это будут нервы. Но перестала глубоко вникать, потому что поняла, что опять перенос. И как оно будет, эти, корректировка, вас уже интересует фактически. Ну, конечно, тема. да. А там, на ваш взгляд, там же, смотрите, правительство объясняет мы вот здесь где-то меняем назначение земли, но здесь-то мы вот добавляем. Но от этого вот этим-то не легче. Но зато там появляется ну, шикарная Ну это зато у кого-то, а у меня-то не легче. А вы за справедливость. Ну конечно. Не, ну тоже городу развиваться надо, все понимаю, но как-то тревожно. Много волнений на этот счет. Думаете, еще будут скандалы, да? И в, именно по, по, по предмету недвижимости, прав недвижимости. Семье, да, То есть, конечно, что-то подорожает, что-то подешевеет. И вот это вот будет самым большим э, конфликтом интересов, по всей видимости. Да. Хорошо. Давайте поговорим. Мы вторичку-то проговорили вроде бы. Там ну, динамика... да, цена, цена. Мы с вами говорили подробно минус сколько. А какая температура в больнице? 160 на тысячи за квадратный метр. Среднем... Это да. средненка. У среднего нельзя сейчас умножать срочно на свою квадратуру, потому что от этого зависит от зависит расположение, у цены, состояния, проекты. Много чего зависит, но средняя такая. 160 на тысячи за квадратный на... метр. Это до сих пор как бы... В такая высокая цена в среднем Высок, по России. выше, чем в Краснодаре, например. Ну, Миллионники. Угу. То есть мы держим марку ну, в вот этом смысле марка, дорогого жилья. Ну, не самая правильная это марка, конечно, труднодоступное, когда жилье, но такой рынок, он сложен, это зависит от чего, от спроса. С вами а каждый тут, раз Кстати, раз о труднодоступном жилье правительство анонсировало, что начнет легкодоступное жилье строить. Слышала, да. И как бы деньги есть, и Марат на этим занимается. А я от своих друзей в Москве, кто живет, наслушался страшных историй, что это такие то комнатушки небольшие буквально. Они недорогие, но в них жить можно одному человеку, это с трудом. Вы вот как человек, который занимается в южном курортном городе у моря недвижимостью, вы считаете город вот как риэлтор. Это хорошо, что у нас появляется дешевое жилье, но очень маленькое. Да, конечно, хорошо. Хоть что-то. 14 метров. Появляется. Да пусть появляется хоть что-то. Я не уверен, что там будет 14 метров, Владимир. Это мы сейчас какие-то... Может слова. быть, 8? Давайте посмотрим, какое оно ну, будет. Разум-то есть. У вас не, вот, просто как же не пугает эта перспектива. Меня это не что пугает. Меня в это одном не доме пугает. живет не 150 человек, а 360 на той же коммуникации они потом ходят по дому у вас ну, вечерком песни. Коммуникация по... должна быть не та же, понятное дело, когда строится дом, думается о коммуникациях, поэтому специалисты вот этого ну, уровня не разберутся. Мне кажется, у нас сначала дом, потом коммуникация ну, нет, появляется. Да? Ну, Например, на рекос это прям... Город начали активно застраивать, канализацию ну, до так сих это под... сколько лет уже это, этой канализации? Мы, мы не будем... Это уже много лет этой канализации. Мы не будем трогать пока часы тяжелого царского режима. Нас интересуют часы 8, лет процветания и вливания миллиардов денег. Давайте поговорим об ипотеке. Давайте, ну, да. так. Давайте. Давайте вот буду задавать вопросы система. сначала, а потом вы вернитесь к ипотеке. Много ли сейчас застройщиков закладывают новые дома? Как часто с этим они... Вот видите Немного. немного. Застройщиков не закладывают по пальцам. Можно пересчитать. Корабельный там комплекс строится, новый достраивается на корабельной же стороне. Услышал. Франка там чуть-чуть еще и корпус, корпус другой есть. Второй вопрос. Мы когда два месяца назад с вами обсуждали эту тему, вы сказали, что пока распадают вас основ... и доводят до ума то, что на готовности определенной у застройщиков. То есть 60, 70 и выше. Нет, ну, Эта ситуация не поменялось? Я, нет. Плановые котлованы, вот эти, что я перечислила, есть, они потихоньку выставляются в продажу, просто определенное количество метров. Mm -hmm. То есть застройщику много не надо. Какая цена сейчас на новостроение? на новострое в среднем. Диапазон ну, можно. хотя бы. Вот корабельная вот сторона да, 120. 160. Да, корабельная сторона, где там новый и проспект Корабельный, так называется, еще один комплекс 120 тысяч. Это то, что еще только будет водиться, не, не Нет, оно в процессе, в процессе. Там еще в маленьком. 120 тысяч. 120. А вот ну, есть уже 140, в зависимости от этажа. От степени да. готовности. Да, и от степени готовности. Что не скажешь о Гагаринском районе. Там есть комплексы и по 200. Маячная, например, да, 200 да, тысяч да. за квадрат Поэтому там дорогие. Скажите, метры. вы вот на Востоке ходили, что же иногда так смотрели новые квартиры? Как они выглядят? Конечно. Ну в том, что они выглядят под стену, как правило, это да. У меня два случая, когда мой, мои друзья, они севастопольцы но живут в Москве, решили купить квартиру здесь, в Севастополе, и они абсолютно в шоке от этих странных ну, да. внутренних конструкций несущих. То есть, Владимир, а... это не только ваши знакомые в шоке. Наши клиенты часто разворачиваются, уходят я от к чему? Застро... застройщики, ребята, они когда архитекторов нанимают, они могут хотя бы, я понимаю, что и так купят. Сейчас вот такая логика, <связывается> и так купят. <связывается> Но можно чуть-чуть подумать о клиенте, о своем имени, это ж моя репутация, то есть. Конечно, вот... можно подумать о шумоизоляции, которую совершенно. А вы видели вы видите, торчащие балки, непонятно видела, как. Окна, не да, как? Видела, не смотрю никуда. Вот также я вот видела в, в Краснодаре, например. Кухня в подарок, акция. Классно. Вот. А, а, а в Турции, к примеру, до еще, еще и холодильник с баром сразу вот, в подарок. видите, показано, у нас нет необходимости в этом. Придет время, наверное. <laughs> Услышал. Итак, там активность какая покупателя сейчас на новом ринге, на первичке? Ну, я не слишком отслеживаю. Можно было бы у застройщиков, конечно, спросить именно первичный рынок, но слышала, что жаловались летом застройщики, что даже с господдержками, прекрасные вот эти программы, семейная ипотека в том числе, люди все-таки тревожатся о завтрашнем дне, о том, будет ли у него силы платить за кредит. И инвестиционная привлекательность новостройки закончилась. То есть, если раньше люди покупали на котловане там, за 2,5 миллиона, чтобы продать за 4 угу. через то год, такой семьян, то да. это закончилась инвестиционная привлекательность. Цены мы видим, что остановились только что обсудили замерзли, крышку, цены. да. остановились, и то, я говорила, что минус 5% товарищи да. продавцы, вот, то, соответственно, теперь потребности, вот, то, чтобы просто вложить деньги, чтобы деньги хранить вот, в бетоне, да, да, закончилось. Да, да. Это большой сегмент покупателей. То есть там идут туда только тем, кто нужно фактически фактически. жить. Фактически же дети подрастают. там. Государство что делает для того, чтобы молодые, ну, не молодые, пожилые, любые люди, кто решил купить все-таки новое жилье, что там с ипотечной сейчас ситуацией? — Ипотечная хорошая кредиты, ситуация, кредиты. семейная ипотека. — Люди жалуются, все равно дороговато или Да нет? ну куда, Владимир, жалуются? — половиной 4,5% какие-то. Да, — 4,5% это, ну, — это семейная ипотека, это, это, апотека, годовой... там, да. это, ну, это семейная. — Дешевле уже не бывает, понимаете? Было 6, и то, и то в некоторых банках дешевле уже. — И все равно пока они в сервис так, как бы, вот, готовы потянуть... Ну, повторяю, тянуть хотят только те, которым хотят, надо, да, у понял. которых подрастают фактически дети, которым надо там будет жить, вот не, не инвестиционно-спекулятивные так назову. Вот этот покупатель ушел. Ясно. И который сказал, зачем мне еще ипотеку тянуть, а все равно я за 4 миллиона сейчас куплю и за 4 или меньше продам. То есть я, на самом деле, 4,5 очень выгодно, кстати. Но это семейная, а не семейная, сколько сейчас размера ипотеки? господдержечная 7, по-моему. А просто вот я решил купить, у меня нету. Я не попадаю в социальные группы, которые предполагаются. Да, а там. все новостройки попали вот в 7%? Все новостройки. Дела. То есть, подождите, вот я, допустим, одинокий человек, у меня нету там Интересно. женщин, жены, там, ребенка. У меня нету оснований давать мельготу. Я попадаю на Попадаете, 7... да. Это называется ипотека с господдержкой. Любой, бездетный, многодетный туда подходит. То есть государство любыми способами поддерживает, поддерживает сейчас отрасль. Строительство, да. отрасль. Чтобы не плодить... Да, потому И что она не остановилась, да. Потому что... Она как локомотив ловить. там. Да, стройка, локомотив всей этой Это экономики. металлургия, химическая так отрасль, конечно. там куча всего хорошо, хорошо. Ну, как хорошо. Севастополецы сейчас, кто жалуется, что им перед окном построили сейчас новый дом, конечно, говорят, нехорошо. Это всегда проблема. Да. Я... Ну, вторичная а эта -то ипотека тоже сейчас повернусь лицом к потребителю. На вторичном рынке есть такие люди, их тоже немало, которые хотят купить готовое и жить сразу, чем платить То за аренду. Я могу взять ипотеку и на вторичку? Да. И ты, с тоже господдержкой? Ты... Или там по-другому? Там учат. есть другие программы. Сейчас ставка Центробанка снизилась до 8% года. Соответственно, банки снизили свои процентные ставки до уровня э, прошлогоднего. Самая большая и самая маленькая в Севастополе 9, 25 размер. 9,25 годовых РНКБ. Ну, 11 с чем-то там еще есть, 10 с чем-то есть в России. Но все равно это Банк вот вокруг России. этого. Да. В Сбербанк повернулся, ведь как давно уже к нам лицом, а сейчас пуще прежнего. В Сбербанке сейчас на вторичном рынке 9,9. То есть 10. сталкиваетесь с тем, что именно Сбер реально Севастопольцем дает деньги и на И Севастопольцем. И на севастопольскую недвижимость. Ну, и на все, Крымскую. уже вот Естественно, барьер что... этот пройден. Да, Наталья Наталья Наталья... наши заемщики, У так нас... и наша недвижимость прекрасна для Сбера. У нас 2-3 минутки осталось, я хочу с вами подытожить, потому что мы в любом случае осенью еще сделаем осенний mm -hmm. марафон по недвижимости, пробежимся. Итак, вопрос: мой следующий: какой прогноз ожидаемый возможно, лично ваша точка зрения, может, не ученые, у нас mm -hmm. нет приборов, что ждет рынок осенью и какие факторы больше всего вот на ваше на поведение людей, участников рынка, влияют? Хочу мое личное мнение, что осенью. Может быть, еще, до, до, еще дополнительное оживление рынка недвижимости, потому что все-таки количество ипотечных сделок у нас увеличивается каждый месяц. Весной мы замерзали на ипотеке, сейчас мы вот уже... Увеличение мы, за счет ипотечных. За счет ипотечных uh -huh. сделок. Так. А, соответственно, чем больше ипотек, тем дольше цепочки складываются для наличных сделок. То есть это, у нас есть проблемы со счетом S, С, с э, объектами, принадлежащими владельцами, которых являются гражданами... Недружественных стран. Я говорю прежде всего об украинцах. У нас есть такие владельцы. И, и земель, и, и квартиры, домов. Они не могут получить деньги. Есть такая проблема. То есть они деньги Продать должны могут? в российском банке держать, если продают. Продать могут, положить деньги на счет так называемый С могут, а получить разрешение на распоряжение этими деньгами пока не могут. Вот такая Вот история. это есть такая проблема, которая, которую надо знать и владельцам такой недвижимости, и родственникам насчет владельцам. Оживление, я понимаю, насчет цен осенних. Цены осенние поэтому могут подрасти, потому что украинские собственники могут остаться пока без сделок, вот потому что ипотека опять же оживляется и потому что у нас мало новостроек. Эти факторы будут влиять на, на плюсы. Я не знаю, куда какой коптер еще прилетит. Вот это те факторы, есть, на которые есть, я повлиять не могу. Есть вот этот форс-мажор, который да. просчитать мы не, не можем ну, и так далее. Тем не менее люди адаптировались уже к полетам. Люди уже к шумам пешком, самолетам, ракет. Едет на машине к нам сюда. прошел, уже, да? Стресс? Люди уже придумали, как нам добираться, уже ложатся на эти верхние полки неудобных поездов и едут по 24 там, часа или сколько-то. Вот, то есть уже как-то ну, народ адаптируется, как ему сюда добраться и что А там делать? у самих продавцов-покупателей первичные стрессы миновали как-то, да. вы ну, думаете? Ну, только вот дальнейшие стрессы нам не нужны. Дай бог, да. чтобы ваши слова были услышаны всеми небесными инстанциями. Очень хочется мира. Итак, Наталья Конна Масальская, Мультидом, поделилась с нами своими оценками ситуации на рынке недвижимости. Будем держать наших зрителей в курсе. Спасибо. Замерять что каждые два месяца, каждый квартал. Мы будем проверять, что там происходит. И люди будут ориентироваться и благодаря, может быть, нашей программе делать правильные, Выгодно. принимать правильные Выгодно. решения. Да, да. Спасибо, спасибо, спасибо большое.